Первый шлагбаум нас тормозят. В Москве осталось всего ничего. А я пишу объяснительно, как так у нас получилось въехать. Колесо убито. Всю нашу трансафриканскую экспедицию, то Кейптаун был психологической половиной пути. Сейчас мы пересекаем экватор, это уже три четверти. Мы проехали от Кейптауна практически половину, ну, честно, психологическая половина пути до Москвы. Осталось совсем чуть-чуть. Впереди у нас Уганда, Кения, Эфиопия, Сомали, Джибути, Судан, Египет. А, что там еще у нас? Иордания, Ирак, Иран... Ну и там уже СНГ и Москва. Едем. Сейчас мы находимся на границе Уганды и Конго. Едем в национальный парк Queen Elizabeth, королевы Елизаветы. Посмотрим, что там увидим, что вообще происходит. Потом хотим посмотреть немножко горы Рувензори. сегодня вечером мы должны быть в Руанде, потому что... Уже завтра мы должны встречаться с нашими друзьями в Бурунде, в Бужумбуре. Надеюсь, они туда попадут. Миша, давайте, мы держим за вас кулачки. В общем, дорога каменистая. Пробили колесо и по ходу дела пробили на глушняк. Я буду тратить, ну, ну да, колесо убито, надо вставить в камеру Ну и может быть в Кигале купим новую покрышку Посмотрим, если будут там какие-то предложения стоящие За недорого Горы Рувензори, национальный парк Сейчас заедем сюда, посмотрим, что тут вообще есть Что можно делать И вам заодно покажу Здесь начинаются треки по горные восхождению Где мы сейчас? Мы здесь И как долго до пика? Это Маргарита как долго 7 дней 7 дней? Да Ну вот okay. uh -huh. uh -huh. well, 7 дней до пика Маргариты 5109 метров отсюда Почему еще пожертвоваем днями? Думаю, что нет. Тем более, что на жарт я был, а это все-таки метров на 800 повыше. Понятно. три виды красивые здесь. Да. Люблю тропическую Африку, тропические джунгли, очень красивые. Такие, знаете, прям чувствуешь себя в настоящей природе. Послушайте такие звуки. Смотрите, так интересно, вот горы Рувензори, река Мзинга, а жителей снабжаются водой, питьевой, вот такими каналами. Они тут вдоль дороги, сейчас я чуть поднимусь вот смотрите вот водичка течет прямо с гор и в деревню идет и все и у всех есть чистая питьевая вода прямо из гор с ледников крутая тема мне кажется Ты... кто-то мне звонит ну ладно на заправку приехали, сейчас он увидит, как мы камнем пробили себе колесо, ставит нам камеру, скажет цену. Это как няйл. А? так как няйл. Это стон. Окей. я это огромный вопрос. Мы можем проверить Вы можете Я могу это? Давайте Что? 30 тысяч. 30 тысяч? Да. Yes. Okay. Смотри, какой у них штука для разбортовки колес. Выдал. Вот. И сделал. Сейчас с другой стороны. вот они молодцы придумали же. Оп. Пиво. почти все новое приспособление не захотело оно африканской штуки разбортовываться Он уже это наказал побил сейчас разбортуется сразу в россии забортовали хорошо Я не могу, а не открывает. Так, не капланку, куда Давай, давай, детка, разбортовывайся. Так, так, вот. Вот, все, выскочил. Ну и все, сейчас осталось только за оплатку залепить. И все. Заканчиваем ремонт колеса. Поставили заплатку внутрь. Сейчас проверим. Если все окей, то мы едем в Руанду. Наконец-то. Ни одна граница не проходит просто так. Сейчас мы находимся на границе Уганды и Руанды. Я пишу объяснительную, как так у нас получилось въехать и не поставить машину на учет на въезде в Уганду. На самом деле пограничник оказался очень дружелюбный, очень любит Россию, очень много читал историю. И вошел в положение, но ну, мы его немножко тоже сболтали. И сейчас мы, ну вот как и сказал, пишем объяснительную. Надеюсь, это скоро закончится, и мы поедем дальше. Как обычно хотели, как лучше получилось, как всегда. Но час 40. Да, это одна граница. Ну, вторая, надеюсь, но ну, не бывает так, что обе границы прямо обе плохие. Но обычно одна. Согласен. Вот, так что надеюсь, сейчас по быстрому все сделаем, поедем в Кигали. Но ты сплюнь все-таки. Это В общем, мы выехали из Уганды, сейчас въезжаем в Руанду. Все первый шлагбаум, нас тормозят, мы идем на границу. А, в общем на вход большая очередь, все документы получили, сейчас стоим в окошко, чтобы поставить а, паспорт штампов по въезде и уже будем официально в Руанде. Ох эти границы не быстрые, не то что в Европе, да, Шенген хоп и пролетел или даже в аэропорту, поэтому те из вас, кто Возмущается, что он на границе провел там час-полтора. Сидите в Африку и оцените.